что мы давно с тобой не открывали дорогие кейсы на Гагадропе. сегодня время это исправить. На балансе 80 тысяч, дорогие кейсы, приятного просмотра. Мужики, всем привет! Мы на Гагадропе. 80 тысяч. Новый ивент, с которым мы сейчас, кстати, будем забирать деньги, потому что там есть бесплатные кейсы. Ссылочка на сайт прикрепи, потому что благодарим появился этот ролик. Также, промо на деппе, самое интересное промо на барабан. То есть вы вводите промикс прикрепа, если у вас два дня до открытия барабана, либо если у вас нет этого таймера, открываете. А, не выпадает вам вот этот бесплатный скин, по-моему, который даже без депа. Вводите код и ждете вот этого бесплатного скина. Если выпадает, то найс. Nice. Забираете скин, по-моему, он, ну да, есть скин за пополнение, есть совсем бесплатно, так что все должно быть гуд. Промик на пополнение на барбан в прикрепе, там же ссылка. Для начала перейдем к новому, так называемому, эвенту. Ну, на самом деле, нам нужны только бесплатные кейсы, эвент нам не интересен. Потому что я ютубер, я в этот список не включен. Но у вас есть возможность поучаствовать, и первое место дают 62 50, 40, ну, вы это, в принципе, сами видите. И нужно просто выполнять задание, открывать кейс, вот за что можно получить очки. То есть, элементарно, 5000 это 260 очков. Если вы все вот это выполните, у вас уже будет сколько? 230 очков, то есть вы уже должны на какое-то место будете вот сюда вот где-то залететь 4 500 Но нам интересен один бесплатный кейс За место 3, 4, 10, 50 миллиардов Они добавили один кейс И по итогу 1 рубль, 1 поинт Меняешь и получаешь, собственно, скин Тема классная, потому что выпадают отсюда реально очень крутые скины У меня ютуберка, это все понятно Но объективно отсюда дропаются скины И мы сейчас это с тобой проверим Нажимаем обменять и, надеюсь, что-то дорогое будет nice 13 тысяч, это мало Это мало, только похвалил И, собственно, ничего дорогого не выпало, блин Но в целом, ладно, 93 тысячи на самый дорогой кейс у нас денег с тобой не хватит Мы можем открыть сразу с ноги просто кейс за 80 тысяч Если отсюда выпадает 15 спинов, все считай, человек, миллиардер, миллионер, филантроп, собственно, и плейбой Надеюсь, в принципе, так оно сегодня и будет Порок, найс, они окупают кейс 100 с лишним тысяч в моей голове Было, ну ладно, следующий кейс за 79 тысяч Но, слушай, если выпадает что-то прям люто дорогое, это будет... Как же он меня... Просто как же он меня сейчас забайтил. И по итогу у нас 36к. Но... Аккаунт ютубера вроде бы по факту ничего хорошего Давай-ка мы откроем вот эти кейсы Они, кстати, даются при достижении определенного оборота да, То есть продажа скинов на n сумму Этот кейс дается при продаже скинов на 100к То есть отсюда, в принципе, вроде бы как Должно дропаться от косаря минимум Ну, 2000 пойдет Самый дешевый открывать не буду Там по 20 рублей дропа В тех реалиях, в которых мы находимся с тобой сейчас То есть баланс был 80к Минус 0 до 38 Понятно Собственно, 20 рублей нам особо погода не сделает Кстати, после этого ролика я буду записывать проверку Точнее, не проверку, а битву сайтов И там склестнутся два сайта Я не буду спойлерить, кому интересно, вы это увидите Но ггдроп там будет участвовать, поэтому посмотрите На Деб будет 5к Ну вы, в общем, увидите все, да, кто следит за битвой сайтов Была по поводу битвы Очень крутая идея, кстати, Азимов С тем учетом, что Кейста Фришна, это круто Была очень крутая идея, которую мы будем реализовывать Когда сайт проходит следующий тур В следующем туре, то есть был первый тур, да Когда решалось, кто пройдет дальше Во втором туре, когда уже сайты прошли определенный отбор, деб будет больше, то есть, условно, первый тур это 5к, не условно, а так и есть. Второй тур будет либо 10, либо 15, то есть x2, наверное, 10 тысяч. Третий тур будет 30, и последний, крайний тур будет 60 тысяч. То есть, это вообще офигенная, прикольная идея, спасибо, что предложили, мы это будем делать. Тем временем, у нас 41 тысяча дорогих, дорогие друзья, рублей, дорогих рублей. Поехали, после полевых испытаний. Рубли-то сейчас не такие дорогие, но надеемся на лучшее. Готовимся, как говорится, к худшему, Нож бродяга выпал нам за 37 тысяч бананов, потому что ну мало, мы не окупаемся и вроде бы дорогие кейсы, а что-то профита особо не чувствуется Заметьте, что интересно, то есть в кейсе за 80 тысяч фри спины были, поношенный кейс, он дешевле и почему-то, ну почему ж ты, ну вот у меня же аккаунт ютубера, что не дропается-то? Поношенный кейс дешевле и здесь нет фри спинов. типа ну такой себе бах, он блин, ну не нужен, он 6 или 5 тысяч, сколько он будет стоить? 45, <смех> нормально, uh, угадал с числом, но с последним, окей, okay, хорошо, 60 тысяч рублей, давай, сразу кейс немного поношенный, вот, о чем я говорил, парадокс, там не было фриспинов, тут они есть, но заметьте, кейс стоит дороже, ой, это 7к может стоить а я сегодня хоть раз вообще попаду, что? Вот реально, последнее время я вообще просто не попадаю по прайсам. Я не понимаю, почему. Я попадаю в переносном смысле, то есть я не, не могу заванговать, сколько это будет стоить. Но реально, этот нож мост мог стоить 7к, вроде бы, спокойно. Но повезло, что был он дороже. У нас есть за 12к. Блин, хотелось дойти до самого дорогого, но что-то пока такой возможности не предоставляется, не представляется. Это хреново, это... Вот это 7к! Да елки, блин, когда я угадаю. Так, ну что, поехали. Два кейса мы не сможем открыть, но сможем как минимум один. Это, в принципе, тоже радует, почему нет. Фух, я надеюсь все-таки, что самое дорогое получится, дикое пламя, но поток, статрековски это дорого, если обычно, это очень мало, 31к, это прямо с завода, скорее всего, какой-то вариант, либо статрек, но статрек немного поношенный, не помню, может ли столько стоить, мне выпадала какая-то МК поток информации, которую я выводил, статрек, вот не помню, была ли она прямо с завода или немного поношен, но это, это по-любому статрек. Так, 43 тысячи на балике это приятно, кейс после половых, хочется все-таки видеть фриспины. Ну, увидеть не только здесь, да, но и как они с такого кейса дорогого выпадают. зуб тигра. 8. Это камера. Что это у тебя, сова? Нет, это камера. Ой, а я думала, о сова. Вот то же самое. Ну, серьезно. Почему? Раньше по прайсам я прям вот в точку попадал. Кстати, могут быть дорогие. Сейчас они будут 5000, да, стоить? Ну, слушай, я не знаю, как оно работает, ну, серьезно, ну, что со мной случилось? Я, вроде, кейсы каждый день, да, снимаю, открываю. Почему я не могу понять прайс? Ну, типа, ну, для меня это очень крутые, красивые перчатки, почему такие дешевые, может, не закаленные? О, да, вот это, давай, давай, давай, 15, 15, 14, 15, 23, да что творится, что с этим миром не так? Это круто, что оно купилось, Ну стоит дороже, чем я сказал. Блин, ну, хотелось бы попасть по прайсу, давай будем пробовать и пытаться, должны же. Ну, цель найдена не буду, не знаю, 4, 5. 19, 8 тысяч, ну 4-5, было близко, хоть один раз, но смех смехом мы в минусах, причем довольно-таки ощутимых и неприятных, подожди, 9 тысяч, ну 10 стоит сам дешевый. мы, в принципе, хватает денег, не хватает на 19, но закаленная в боях, в принципе, две штуки тоже, давай фастиком, может, что годное, неплохо, 5к а, 30. Ну не угадаешь качество скина, которое выпадает. То есть элементарно выпали перчатки, да? В качестве прямо от завода они дорогие. В качестве немного понощных они дорогие. Там они были, видимо, закаленные. Так, два кейса не сможем. Подожди. Ну да, по-моему, и тот кейс мы тоже не сможем открыть, потому что следующий, потому что он стоит дороже. Давай даже проверим. Я, конечно, может ошибаюсь, но... М -м -м -м да, у нас бы не хватило. Так, 19К. Фастиком. Нам нужно нафармить. Это плохо. Это 19. Да что? Ну я слушаю, не знаю. Ну серьезно, все по прайсам больше не буду пытаться попасть, потому что не получается. Я быстренько, потому что я все-таки хочу нафармить на дорогой кейс. Но вот пока что-то как-то в минусает. 5К, да? А, 12. Ладно, у нас все. Совсем нет денег. 17 тысяч. Давай новый кейс откроем. Вот этот, который он вроде бы окупает. Тут, кстати, есть Дудллор, да? Кто не видел, небольшая пасхалка. Да, реально, он тут есть. Он отсюда не выпадет. То есть можете даже не рассчитывать, не надеяться. Мы открывали много этого кейса в предыдущем ролике. Но не фартит на этот дел. То есть он тут просто как пасхалка. М -м -м, кому интересно посмотреть. Я там свое мнение высказал. В этом ролике затрагивать тему не буду. Слушай, но ну вот реально, в том ролике оно начало дропать я такой, Вай, у меня аккаунт ютубера. Ну, что-то сегодня как-то совсем нет. То есть, видимо, в прошлом ролике были реальные шансы. Ну, то есть, там мы сделали с тобой x2. Наверное, наверное там были реальные шансы, но вот сегодня прям совсем ни о чем. То есть, открывая дорогой кейс, мы там окупались всего пару раз. Но x2 от депа не сделали, это было бы 160 тысяч рублей. То есть, мы этого сегодня не сделали. И могу предположить, что в предыдущем ролике, может быть, вполне возможно, были реальные шансы. Так что тут тут не угадаешь, тут не скажешь. К сожалению или к счастью, не админ я. Я всего лишь человек-человек. Тот -человек. Парень, который снимает для вас ролики, да Уже всю дорогу с 2012 года Начиная с Майнкрафта Но, блин, не угадаешь по поводу шансов Ну, говорю как есть, всегда говорю свое мнение Открыто и откровенно, даже если проплачено 700 рублей остается, дорогие друзья С 80 тысяч, а такой ролик тоже должен быть на канале Тем не менее, ну, не постоянно шокупаться В прошлом ролике было реально офигенно В этом мы, блин, доходили до, 80, до 70, до 50, по-моему Но нет, не дал он бы бустануть Надеюсь, будет вести в следующий раз. Всем огромное спасибо, до новых встреч, с вами был Человек, пока, увидимся в новых роликах.